В данном видео я расскажу, как получить справку от бухгалтерии с помощью 1 задачника На начальной странице задачника в левой части находится панель для работы с документами, в правой части – для работы с задачей. Чтобы создать новую задачу, нужно нажать на панели задач, первую левую кнопку зеленого цвета с плюсом. В открывшемся окне выбрать состояние задачи «Обращение пользователя». В поле «Суть задачи» кратко описать, что нужно от бухгалтерии. Например, если нам нужна справка 2НДФЛ – то напишем в этом поле следующее «Получить справку 2 НДФЛ за 2016 год». Вид задачи выберем «Справка о доходах». После выбора вида задачи появилось подробное описание, в котором написано, что нужно, чтобы работники бухгалтерии быстрее выполнили вашу задачу. Шаблон в описании может появиться, если для данного вида задачи его прописали, чтобы тот, кто ставит задачи, не упустил важную информацию. Итак, в данном примере требуется указать, куда нужна справка, Допустим, мне нужно взять кредит, и справку потребовал банк, к которому я обратилась для получения иной суммы. Поэтому место, куда нужно принести справку, укажу Сбербанк России». ФИО можете скопировать из поля «Инициатор». Укажем год рождения, должность, форму справки, период времени, за который нужна справка и количество экземпляров. Если при выборе вида задач в подробном описании не появилось текста подсказки, то стоит самостоятельно в данном поле написать, что вам требуется. Чем детальнее и точнее вы укажете в подробном описании и в сути задачи всю информацию относительно того, что вам нужно от сотрудников бухгалтерии, тем быстрее ваше обращение выполнено. В том случае, когда требуется справка другого вида, то стоит посмотреть, какие поля указываются в печатной версии справки. После того, как будет изложена вся необходимая информация о задаче, следует указать нужный отдел в поле Helpdesk. Справками занимается отдел организации труда, зарплаты и стипендий. В сроках выполнения нужно указать план окончания, то, к какому числу нужна данная справка. Для сохранения внесенных данных и выхода из окна создания задач, нужно нажать на кнопку в левом нижнем углу «Сохранить и закрыть». Теперь появилась новая задача в списке «Задач от меня», которую можно увидеть, нажав на кнопку с синей стрелкой. В данном разделе можно по изменению состояния задачи текста в отчете о выполнении проследить, как будет происходить решение вашего вопроса. Также любые изменения будут приходить к вам на корпоративную почту. Если по данной задаче возникнут замечания, то вам будет поставлено новое, в которой в поле «Суть» будет написано «Устранение замечаний». О том, как выполнить такого вида задачу, вы можете узнать из видео «Устранение замечаний в бухгалтерии». Посмотреть информацию по созданной задаче для бухгалтерии можно в разделе «Задачи от меня» кнопкой с синей стрелкой, и с списка «Все», где сейчас зеленый кругляшок. Нужно поменять на последний пункт меню, где изображена зеленая галочка. В данной настройке отображаются задачи с любым состоянием. Активные, завершенные, отложенные. Если справка будет готова, то в отчете о выполнении данной задачи будет написано, что справка подготовлена на подпись, а статус задачи будет завершена. Также вам придет письмо, отправитель которого будет поддержкой 11 МГУ. В теме письма Суть вашей задачи в разделе «Детали» ее описание. Состояние завершено, а в отчете о выполнении сказано о том, что справка подготовлена. После этого вам останется только прийти за ней по адресу Симакова, 10, 17 кабинет.